приведут довод против крепостного права как всеобщей социальной конструкции в Западной Европе. Ну, Робин Гуда знаете, да, ведь? Знакомо это имя. А его социальным происхождением интересовались? А там прямо у англичан во всех этих балладах он назван, он Йомин, свободный собственник крестьянин. Наследственный владелец своей земли. Вот и все. То есть мы историю, конечно, должны изучать не по кинофильмам художественным, может быть, и талантливым, где его все время пытаются представить с 30-х годов значит, 20 -го века рыцарем, а иногда даже бароном из Локсли. Это такой кино, кинематографический приблуд, не более чем. Он свободный крестьянин, Йомин. В этих йоменов в известном виде можете видеть сегодня, в Лондоне. И одновременно, знаете где, на рекламе виски. Это вот эти вот бородатые мужчины в тюдоровской униформе с этими плоскими шляпами. Это гвардия Йоменов, созданная Генрихом VIII, не очень доверявшим дворянству и окружившим себя телохранителями из крестьянства. Йомены исчезли, После английской революции, когда буржуазный принцип победил и земля в основном была приватизирована, вот это знаменитое огораживание, так называемое, когда окончательно оно победило. История России.